Уважаемая группа, всем привет! Хочу поздравить с наступившим 2019 годом. Желаю всем здоровья, успехов, чтобы все желания сбылись. Чтобы Новый год принес вам только благополучия и успехов. С Новым годом, друзья! откатывается а походу надолго запустили а не ну, сам ну, этот толкует. кашкай нам до хера идти если на то место о журцов у нас доберемся до нашего места, где мы будем рыбачить. Сегодня мы будем ловить новогоднюю щуку 2019. Ну и погода, как видите, у нас сегодня снежная, в принципе безветренная, ветра нет. Такая белая пелена. Ну и температура воздуха у нас минус 10 сегодня. Прошли мы, значит, где-то чуть больше километра. Все, Марина выдохлась. Ну что, мы все прибыли, да? Я думаю, да? Получается здесь будем? Приветствую вас, господа рыбоходники, на моем канале. Сегодня с вами я, Андрей. И сегодня мы будем пытаться ловить на жерлице щуку. Лед у нас нынче толстый. Почти весь шнек уходит. Так, пробурили мы пока пару лунок. Сейчас глубину замерю, сколько тут. Глубина примерно около метра глубина Плюс учитывая еще толщину льда Где-то около 30 сантиметров, если не больше А у нас сегодня природная тишина Почти никого нету Река большая, мы сами себе хозяева. Единственное, вот там мужичок один рыбачит, тоже сам по себе. И мы сами по себе жерлицы расставили. Будем сейчас ждать поклевок. Вот такая вот у нас река ОП. У нас первая сработка. Пока сидели в палатке, сработал флажок. Уходит, уходит. Да, уходит. Чуть-чуть уходит. Дай слабину чуть-чуть. Сука. Нету, да? О, съел. Съела! съела. Давай, давай, вон О, у нас еще одна сработка. Вторая сработка. Бежим к ней. Нету, да? А, живец на месте. Короче, две холостых сработки. Третья сработка. У нас самая дальняя почти Крутит, да? Все, бегу, бегу! Давай, давай, давай Рома, давай, давай! Главное, чтобы что-то было Есть! Нет? Неа Да блин! Выплюнула, его, сука! Коза, сука! Вот, хорошая была? Да ты и все, и мне бросило. Надо было подождать. Короче, следующая сработка. Не торопимся, пускай мотает. Пускай немножко сожрет ее. Четвертая сработка. Смотреть, не снимаю. Не, я тебя не снимаю. Так а чё, блин, надо было проверять, а мы ж только туда смотрим. Ну да. Угу. Чуть-чуть премёрзла. Чуть -чуть есть. Есть, да? Угу. Есть что-то, что-то. Еще леска. Терпеть не могу леску. Размотай. Давай, Марина, денег. Давлю, выставляю, выставляю. Леску я вообще не терпеть не могу. Давай, давай, ты должна одна справиться без нас. Хотя у нас тут три мужика, но ты должна одна справиться. Не, не наматывай на пальцы. Не Смотри, на пальцы. а то обрежешь пальцы. Да, да, да. Сбрасывай. Леску сбрасывай. Хорошая. Хорошая? Хорошая. Я ХЗ. Я тебе говорю, хорошая должна По-любому. Не наматывай на пальцы, Марина. Делаем ставки, господа. Я говорю, двушка. Трешка. Три пять. Три пять. Я тоже 3,5. Да Если вот, не больше. Вот. Вот, подвела. заталкиваю. Да Во-во-во. Да во. ну, вот она, вот она. О! Двушечка. Нет, трешка. Двушка. Yes! Есть! Есть! Наконец-то! Yes! У нас есть первый улов yes! за сегодня! Yes! Так. Ты возьми я давай сфоткай пока. Да, туда. пока не снегу она. Так, не ее? Потом Слушай, ну тебе везет вообще на да? щуке. Вообще, она прям к тебе сама идет, эта щука Фотосессия Ну вот, друзья, рыбоходники Вот такая вот у нас получилась короткая рыбалка Поймали сегодня всего лишь одну щуку, зато какую. Ну и не забывайте про мой конкурс. В видео вы можете посмотреть, какие я подарки разыгрываю для подписчиков. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Ну и хотелось бы всех рыбаков поздравить с новым 2019 годом. Желаю вам счастья, успехов, благополучия вашей семье. Ну и всем не хвоста, не чешуи. До следующей рыбалки.